Дорогие друзья, всех приветствую! Рад вас видеть по ту сторону моей камеры. Сегодня я заснял очень необычную для себя торговлю, а в которой я буду, практически не переставая, предсказывать движение цены на одной валютной паре. Я буду заключать 10 сделок подряд и, естественно, весь свой анализ говорить вслух. Кстати, напишите пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы видеть видео с моей живой торговли по новости Nonfarm. Спрашиваю вас, потому что Nonfarm вы не очень смотрите. Итак, давайте начнем и переходим на платформу. Сразу прошу обратить внимание на мой депозит. Это не тот счет. Мой основной депозит вы увидите в следующем видео. Здесь я закинул 1000 рублей, чтобы протестировать новую торговую систему. Я сейчас кучу всего изучаю по трейдингу, это объемы, уровни, технический анализ, фундаментальный анализ и так далее чтобы каждый трейдер на моем канале смог найти что-то для себя. Просто мне пишут люди, спрашивают про объем, а я им не могу ничего сказать. Я могу только научить пользоваться похожими ситуациями и движением цены. Поэтому с помощью вот этого счета я всему обучаюсь на практике. Итак, смотрим первую ситуацию. Здесь я поставил на пробитие уровня сопротивления. Про эту ситуацию я рассказал в моем прошлом видео. Это такая стопроцентная ситуация, которая постоянно срабатывает. Был небольшой тренд вверх. Далее произошла коррекция от уровня сопротивления и продолжилось восходящее движение. Такие ситуации работают практически всегда. Остается 10 секунд и сделочка у нас заходит в плюс. Далее я практически ничего не вырезаю и продолжаю свой анализ. Смотрите, цена опять пошла вверх на пробитие. Образовалась точно такая же ситуация, э, произошла небольшая коррекция и опять же движение вверх, но коррекция здесь получилась немного не такая, она как видите с тенями и сделочка у нас пошла не так как нам нужно, но тем не менее время экспирации длиной в 5 минут нас спасло и сделочка у нас это закроется в плюс. Давайте ждать ее результата, это у нас валютная пара британский фунт, японская иена. И все 10 сделок я буду заключать именно на ней. Каждые 5 минут я буду предугадывать движение цены. Надеюсь, это видео получится интересным и полезным для вас. Итак, остается 10 секунд. Немножко опасная ситуация. Но, тем не менее, сделочка у нас заходит в плюс. И далее я продолжаю свой анализ. Смотрите, я отдаляю график, нахожу еще один уровень сопротивления, переношу немножко на наш нижний уровень и начинаю выждать. Смотрите, прошло некоторое время, и цену опять понесло вверх, и практически такая же ситуация образовалась. И опять же я ставлю на пробитие. Вот я смотрю похожие ситуации, вскоре я буду их подробно разбирать в этом видео. И давайте пока подождем результата этой сделочки. Остается 10 секунд, произошло шикарное пробитие уровня сопротивления и сделочка у нас заходит в плюс. Итак, я отдаляю график. Еще переношу уровень сопротивления, как видим цена находится на очень сильной области, области сопротивления. Из, от этой области цена отскакивала очень много раз, как видно на графике. И посмотрите на самый левый край графика, невооруженным глазом видно похожую ситуацию. Был тренд вверх, далее цена дошла до самого верхнего нашего уровня сопротивления, который я нарисовал, и далее произошла коррекция. Именно этого я здесь и жду. Смотрите, вот цену потянула вверх, вот я увидел, что цена начала отскакивать от этой области сопротивления и здесь зашел на 5 минут вниз, уже на отскок. Я здесь рассчитываю поймать коррекцию, причем большую коррекцию и надеюсь на то, что ситуации у нас повторятся. И давайте с вами ждать окончания этой сделочки. Остается 10 секунд, очень мощный отскок и сделочка у нас заходит в плюс. Далее я опять переношу уровень и смотрите опять же я вижу похожую ситуацию опять на самый левый край графика. Также цена от верхнего уровня сопротивление ушла к самому нижнему и оттуда произошла коррекция. А с последующим движением цены вниз. Вот я для вас специально нарисовал. И я жду касания нашей цены с этим уровнем, со средним уровнем. И как раз от него должна произойти коррекция. Потому что я рассчитываю на похожую ситуацию. Итак, я заключил сделочку, и давайте с вами ждать. Произошел мощный отскок от нашего среднего уровня. ситуация у нас повторились. И сделочка заходит в плюс. Вот я опять же уже сразу же приношу уровень. И теперь я опять же смотрю на похожие ситуации. Опять, смотрите, левая сторона. Был тренд вверх. Далее коррекция до нашего нижнего уровня. И отскок. С последующим движением вверх. И здесь я уже захожу на отскок вверх. То есть коррекция у нас прошла. И далее продолжается идти тренд наверх. Итак, ждем. Остается 10 секунд. Цена все пять минут шла вверх. И сделочка у нас заходит в плюс. Далее я продолжаю свой анализ, я опять же переношу уровень. Смотрите, что произошло, опять же по предыдущей ситуации. После этой коррекции цена подошла к самому верхнему уровню сопротивления, которое я нарисовал и от него отскочила. И здесь я рассчитываю на ту же самую ситуацию. Но здесь я почему-то выставил время 3 минуты. Я посчитал, что этого окаж окажется достаточно. Здесь я увидел, что происходит отскок и зашел вниз. Вот, я все проверяю. А, на самом деле нужно было мне здесь заходить от пика или же на большее время экспирации. Здесь я совершил ошибку. Давайте с вами немножко подождем. 10 секунд остается, очень опасная ситуация, и в последний момент нас закрывают в один пункт, но здесь я сам виноват, вот ровно один пункт, здесь мне нужно было выбрать большее время экспирации. Итак, цена все же пошла вниз, и здесь я уже захожу вниз на 5 минут на пробитие. Опять же, я провожу свой анализ по похожим ситуациям и по движению самого графика. Итак, ждем окончания этой сделочки. Итак, 10 секунд остается, она у пробила такой мини локальный уровень, и сделочка у нас же зашла в плюс. Далее я продолжаю свой анализ, немножко переношу уровень, и смотрите, опять же похожая ситуация. Давайте все подробно разберем, был тренд вверх, произошла коррекция до нижнего уровня поддержки. Потом отскок до верхнего уровня сопротивления. И опять же цена крутится в таком коридорчике. Произошел отскок от уровня сопротивления до нижнего уровня поддержки. И э, цена в том случае дальше пошла вверх. И здесь у нас уже ситуации повторились много раз. И я опять же сейчас буду заходить вверх. Так же как и в том случае. Вот я жду подтверждения сигнала. Вижу, что цена дальше вниз идти не хочет. И здесь на просадке захожу вверх на отскок. Итак, ждем, чем окончится эта сделочка. Остается совсем немного времени. Все же произошел отскок и сделочка у нас заходит в плюс. Итак, последняя ситуация на сегодня. Как видим в предыдущем случае он пошел вверх и здесь я собираюсь заходить вверх на пробитие этого уровня. Но здесь у меня тельтануло, так сказать, у меня все сделки заходят в плюс и не посмотрел на само движение цены. А как видим здесь такие тени образовались и цена просто не хочет идти вверх. То есть я здесь положился только на похожие ситуации и не посмотрел на движение самого графика. И это была моей ошибкой. Давайте с вами немножко подождем. Так, антипушка просто мощнейший отскок произошел. И эта сделочка у нас заходит в минус. Это была последняя, десятая сделка. Итак, теперь я показываю статистику. Вот все мои 10 сделок. А, 8 плюсов и 2 минуса. Но прогнозов из них было правильно 9. А поскольку меня закрыли в минус 1 пункт, и потом цена все же продолжила идти вниз. То есть я неправильно подобрал время экспирации. Заработали мы 520 рублей за эту торговую сессию. Между прочим 52% к депозиту. Представьте, если у меня был депозит 10 тысяч, я бы сейчас заработал 5200 рублей. И, возможно, я вот эту вот торговую систему буду как-то усовершенствовать или же торговать по ней. В принципе, 10 сделок заключать для меня не напряжно. На этом данный видеоролик подходит у меня к концу. Спрашивайте о чем-нибудь в комментариях или в личные сообщения. Можете просто предлагать тему, я каждому отвечаю и каждое мнение учитываю. Именно вы даете мне идеи для видео. Итак, всем желаю профита, успешных сделок. Побольше читайте, побольше практикуйтесь и верьте в себя. Всем пока.